Это медитация с руной Феху. Расслабьтесь, примите удобное для вас положение. Можете лежать, стоять, сидеть, как вам удобно. Перенесите свое внимание в центр вашего тела солнечное сплетение почувствуйте биение вашего сердца сосредоточьтесь на нем и исходя из центра вашего тела из солнечного сплетения и из маленькой искорки создавайте сферу которая с каждым ударом сердца будет увеличиваться, заполняя собой пространство вокруг вас, дохватывая сначала центр вашего тела, потом шире, ноги, голову, руки, все пространство вокруг вас. На счет три пузырь лопнет. Один, два, три. И вы оказываетесь в пустоте, в пространстве залитым белым светом. Ваши глаза немного привыкают к свету. И перед вами материализуется изображение руны Феху. Подплывает к вам. Или вы к нему. Чем ближе вы друг к другу, тем больше вы видите, насколько большая эта руна. Она пульсирует. Золотистым цветом Вы подходите ближе Руна уже настолько близко, что вы можете протянуть руку И дотронуться до нее. Протяните руку Проведите своей правой рукой снизу вверх по основе руны и ровно тут же окрашивается светло-красный цвет. Проведите своей рукой по линии нижней, которая ходит вправо, окрашивая ровно светло-красный, и по верхней линии вправо. Откликаясь на ваше движение, руна начинает пульсировать сильнее. И вы видите, как в ее центральной оси возникает портал, некая трещина в пространстве, куда вы можете легко пройти. Как только вы будете готовы, делайте шаг вперед и вы оказываетесь в пространстве руны феху. Вы оказываетесь на залитом солнцем поле. Хотя солнце это северное. От него не исходит жуткого жара, но оно приятно греет. Время уже после четырех. Хотя солнце стоит довольно высоко. Ведь мы попали во время солнцестояния летнего солнцестояния праздника лета. Вы идете по полю. Вокруг вас разнообразие различных культур. Здесь есть и пшеница. И все, что вы можете себе представить. Полевые цветы. Виднеются горы. Вы слышите журчание воды. К журчанию воды прибавился звук птицы, которая кружит над вами. Подняв голову вверх, вы видите сокола, который очень заинтересованно смотрит на вас и кругами спускается вниз. Протяните ему руку. Сокол садится к вам на левую руку. Вы можете потрогать его грудку, оперение. С интересом наблюдает за вами. Представьтесь, птица. Скажите, что вы пришли в ее владение познать изобилие феху. Соединиться с энергией этой руны, соединиться с энергией и пространством. С энергией и пространством. Фреи. Выразите свое почтение, она здесь хозяйка, вы пришли к ней в гости. В этот момент сокол залетает с вашей руки и превращается в прекрасную Фрею, на которой накинуто прекрасное одеяние, украшенное соколинными перьями. Она смотрит на вас и спрашивает, что вы хотите узнать и что вы принесли. Ответьте ей. Вы хотите познать энергию творения, энергию материи, энергию творчества. Вы хотите научиться создавать, созидать, материализовывать. Вы хотите научиться жить в потоке изобилия, согласии с пространством фрей. Вы хотите, войдя, Пространство футарка через Руну Феху пройти этот путь до конца. Путь, который открывает дорогу к великой трансформации. Путь, который завершается в Дагас. Чье завершение является началом великого движения. Вы готовы дать за это энергию своего творчества, результаты своего творчества, посвятить ей и ее королевству. Фрей зовет вас за собой, показывая на неподалеку стоящую колесницу, которую вы не заметили ранее. Колесница запряжена двумя прекрасными огромными котами. Рядом с колесницей Фрею ожидает ее любимый вепр по имени Хильдисвин. Фрея приглашает вас в свою колесницу. Туда же и запрыгивает Хильдисвин. И коты начинают свое движение. Они знают всегда, что от них хочет хозяйка и знают, куда идти. Ими не нужно управлять, подстегивать, отдавать команды. Скорость колесницы увеличивается. Вы уже несетесь. Все быстрее, быстрее, быстрее. И наконец она взлетает. Фрея показывает, что ее пространство безгранично. Если чего-то не хватает, это всегда можно создать. Куда бы вы ни посмотрели. Любое, что вы можете вообразить, может быть создано и материализовано здесь. И этот мир напрямую связан с нашим миром, миром людей, Мидгардом. Мы живем в этом безграничном потоке. Если чего-то не хватает, это всегда можно создать. Колесница замедляет ход, и вы понимаете, что приблизились к красивому строению, которое, может быть, напоминает замок или терем. Он весь увид цветами растениями коты плавно снижаются и садятся перед жилищем прямо перед входом расположен фонтан а рядом с фонтаном стоят два других обитателя этого мира Брат-близнец Фрей, Фрейер, и их отец Ньюорд. Ньюорд, Фрей и Фрейер – самые изобильные, богатые, красивые боги, обитающие в мирах Древа Игдрасиль. Они родом из Ванов, из Ванагейма. Но по доброй воле во имя сохранения мира живут в Асгарде. Фрейя и Фрейер. Анима и Анимус. Две необходимые силы для сотворения материи. Священные Близнецы. Рядом с Фрейером расположился его любимый кабан. Вепры по имени Гулинбурсти. Вепры, принадлежащие близнецам Фрейе и Фрейру, олицетворяют их плодородие, богатство, скорость, непоколебимость и упорство в достижении своих целей. Нью-Йорк, отец близнецов, Покровительствуют морям, ветру и огню. Фрей выходит из колесницы, протягивает вам руку и знакомит вас с Фрейром и Ньордом. Три силы великих ванов, управляющие пространством материи, творчества и созидания. Вы можете испить из фонтана и символа источника. Созидание этого пространства. Вы видите, что на центральной части фонтана начартана руна в феху, она пульсирует, окрашивая воду в красновато-золотистый цвет. Не бойтесь, Фрейер дает вам кубок. Возьмите его. Подставьте под струю из фонтана и причаститесь к этому источнику. Станьте частью энергии творения. Пустите ее в себя. Позвольте ей заполнить каждую клеточку своего тела. Энергия руны Феху, энергия царства Фреи и Фрейра становятся частью вас. Заполняет вас. Внезапно поднимается ветер, вспыхивают огни. Вы понимаете, что находитесь посреди двора, украшенного фонариками. Куда заходит толпа, много смеющихся людей, появляются столы. За каким-то столом сидят валькирии покровителем которых является Фрейя. За каким-то боги-асы. И даже гномы пришли праздновать солнцестояние. нью управляет всем процессом. Он приветствует гостей, рассаживает. Сюда же пришли и эльфы, и люди. За главным столом сидят Фрейя и Фрейер. Вы, оказываете в центре Праздничного настроения в центре праздничной суеты. Всем весело, все прекрасно проводят время. Почувствуйте эту энергию творения, энергию социума, энергию существ, людей, божеств. Каждый со своими эмоциями, чувствами, мыслями, проектами, творческими идеями. Каждое сознание включено в это пространство. Каждое сознание берет отсюда силы для созидания, возвращая созданным. Этот поток бесконечен бесконечное пространство, бесконечное количество прекрасных творческих умов для вас. Здесь есть столько силы, энергии, материи, сколько вы хотите, сколько вы можете принять, реализовать. Этот источник не может иссякнуть. Пока существует сознание, существует и он. Почувствуйте вибрации универсума, к которому подключены мы все. Мы свободны. Мы можем приходить и уходить. Мы можем брать столько, сколько вам нужно. Но брать можно до тех пор, пока вы создаете. Энергия должна циркулировать. Вы берете, вы создаете, созданное вами, возвращает затраченную энергию. Именно так мы пульсируем вместе с нашим миром, с нашей планетой, двигаясь вперед и развивая человечество, развивая универс, развивая Вселенную. Подойдите к столу Фреи и Фрейра. Поблагодарите их за полученные знания и энергию. За то, что они помогли вам интегрироваться с Руной Феху. Перед ними на столе лицом к вам лежит Руна Феху, сделанная из драгоценного металла или камня. Как вам приятнее. Окрашенная светло-красным цветом. Возьмите ее левой рукой. И введите ее в свою желтую чакру Манипуру. Ваш путь начинается отсюда, с манифестации своего Я. С заявления Я есть, Я Творю, Я Созидаю. Я наслаждаюсь созданным. Я умею получать удовольствие от результатов своих действий от результатов своего творчества. Я возвращаю данную мне силу своим творчеством, своим созиданием, созданным мной. Почувствуйте, как руна распределяется по вашему телу, от а желтой чакры распределяется во все. Одновременно и вниз, и вверх, в оранжевую, в зеленую, в красную, в голубую, синюю, в фиолетовую. Поблагодарите Фрейра, Фрейю. Развернитесь. Перед вами стоит Ньюорд. Поблагодарите его за предоставленный доступ к пространству и фонтану. Он чертит в воздухе Рону Феху которая увеличивается, в ней образуется трещина. И насчет 3 вы делаете шаг 1, 2, 3. И оказываетесь в своем привычном пространстве, в своем собственном теле, наполненной энергией ферху, благословленные властителями пространства роны. Ньордом, Фрейером и Фрейей.